Значит, Биоэнергомассажер Это высокотехнологичный инновационный прибор Который создан на основе учения традиционной китайской медицине Об энергетических меридианах и внутренних органов Что же такое энергетические меридианы? Это русло, по которым циркулирует энергия ци и крови То есть это жизненная энергия и энергия крови Далее идет обмен информации от одного органа к другому и также передаются питательные вещества. Западная медицина долгое время не признавала наличие меридианов у человека. В 1986 году в университете Неккера во Франции при введении в биологически активные точки человека были установлены траектории, которые полностью совпали с энергетическими меридианами. Описанными в древних китайских трактатах «Куньинь и Цин». Это был пятый век до нашей эры. И так экспериментальным путем было доказано наличие меридианов у человека. Что же делает этот прибор? Данный прибор очищает энергетические меридианы. В соответствии с учением традиционной китайской медицины считается, что где застой в энергетических каналах, там обязательно развиваются какие-нибудь заболевания или какие-то симптомы нехорошие развиваются. Поэтому э, вообще в традиционной китайской медицине есть очень много способов очищения энергетических меридианов. Э, такие как вакуумный массаж банками, массаж гуаша, э, Терапия, иглорефлексотерапия. То есть очищение меридианов приводит к общему оздоровлению человеческого организма. Но ну, вот как раз корпорация ФУХОУ разработала и дала нам в на пользовании вот такой уникальный прибор, который безболезненно, очень приятно, безопасно улучшит состояние нашего организма. За один сеанс данного массажа у человека выходит 4 грамма токсинов. Один сеанс биоэнергомассажа приравнивается к 10 сеансам ручного массажа. За, еще можно сравнить, что один сеанс это по энергетическим затратам, как будто бы человек прошел 6 километров быстрым шагом или 500 жимов от пола совершил. Еще за один сеанс примерно выходит 45, вернее как, очищение лимфы идет в течение 45 минут. То есть вот такой уникальный прибор. Обучиться работе на данном биоэнергомассажере очень легко. Корпорация ФОХОУ для тех партнеров, которые приобретают вот такой инновационный прибор, значит, проводит обучение. Вообще то обучение... Сказать, стоит денег, оно стоит 20 тысяч рублей, но для тех, кто приобрел этот прибор, оно бесплатное обучение. Вообще этот прибор был разработан для семейного использования. То есть в каждую семью данный прибор, он будет как семейным физиотерапевтом. Вот такой у нас уникальный прибор.